А местные жители как к вам относятся? Или вы их не видите? Да ничего, местные жители уже ползабзлобой начинают становиться. Потому что что у них? Все, все сельское хозяйство, вся промышленность стоит. слава вон мать с двумя детьми. Ну и что, наши привальнули при детях. Завалили. Ну а что ж, конечно. Она считается, конечно, тоже враг. И у этого пацаны уже просто на панике. Он такой что нам ебашат, но нам даже отходить не разрешают это офигеть можно. А как же вам туда? С минометов, танков, нахуй. нам даже отходить не разрешают. А кто же такой приказ продал? Ваши командиры ебнутые? Угу. А они там с вами тоже? Нет, они дальше. Телеподы. Ужас, Егор, просто кошмар. Я говорю, я, я сожалею, ты... то, что я сюда поехал. Знаешь, я тоже уже жалею, что ты поехал. Каждый день еще ту, блядь, я вы ничего, вам ничего не говорят, да? А вы хоть связь с ними не имеете, с командирами с этими? Да имеем, это нет смысла вообще. Че, хуя? Блядь, короче, больше, с чем за четыре года тесни. Да пиздец. Ну, у нас, видишь, не озвучивают, я не знаю даже. А -а -а понятно. Вот я смотрел, э, возвращаются там эти, э, Росгвардия, мусора, ОМОНовцы. Да, они нахуй, не нужны. Они возвращаются, потому что, короче, властовки устраивают, что они не хотят дальше ехать. Вот эти всякие, блядь, сестры, незаебенные боевики наши, все, блядь, задние сдали, уебали в России. И отказываются ехать дальше. Алена говорит, сегодня к ней заходила в магазин баба из Донецка и высказывала ей что им обещали одно жилье дали другое обещали по одному кормять, Беженка. А, по -другому. а? Беженка? да за блядь угу. а вы а тоже еще... хитрожок, вы хотите приехать сюда блядь чтобы вам сразу все в шоколаде было да ну, да да да А еще. И что мы нет, воюем, да да да да да да да да да да да да не нравится, тебя никто здесь не держит, блядь. тебя сюда никто не звал, ты сама сюда приехал, Просто понимаешь, бойцы... Песок, блядь, сытят в топливную систему в танке, блядь, чтобы, блядь, не идти в атаку. вон оно что. Молодцы, верни нас, молодцы. Никому не доверяй вообще, никому. Да кому тут доверять? Никому. Ты имеешь в виду, что ли, интересных, блядь? Да, да, да. Ты чего приказываешься? Даже начальство не верю, блядь. Ну, понятно, выполнять обязанности, но всегда с поправкой на то, что Нет, я вручить. тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто и все, блядь. Вот я тебе про пологи рассказывал, когда мы там сидели шестнадцать mm. Ага. Когда нас там, блядь, крошили, как котят, блядь. No, no, no, no. Он же, блядь, отправлял меня, блядь, там, на танки, блядь. No. Дебила, кусок, блядь. <смех> бля, нахер послал просто и все, бля, вежливо, вежливо, Ни... корректно. А ничего за это не будет, типа? Ничего не будет. К Андрушке вчера приходил пацан, рассказывал, сколько с Мариуполя привезли. Mm. Помнишь, к нему ходил, выдаваешь не mm. mm -hmm. Вот они на линейке были, он дивизию перевелся туда наверх. Mm. Десять КАМАЗов две недели назад привезли в двести с Мариуполя. Mm -hmm. Полные. Да хуя, хуя. Очень да хуя. Говорит вообще, один дивизион, блять, лейтенанта недавно убила вашего какого-то. Mm -hmm. Полка, yeah. я не знаю, какого. Говорит, дивизион просто... Они еще живы, потому что вы, танки поэта, в обеспечении работаете. Танки, блядь, как розочки, просто как розочки, все разорванные, блядь, наши.